Оказывается, вот тут такая хрень, сейчас не буду снимать, вот этот вот молоточек, он тут грязи сколько, он должен, здесь оказывается внутри, там идут шестеренки, одна шестеренка-трещотка вот назад, вот, вот эта вот хрень вот толкала прям туда, прям по этим вот зубцам, а оказывается, э, если видно... Сейчас вот пытаюсь показать. А ну вот посмотри. Сейчас. В общем, а ну, вот там есть внутри отдельно, отдельно под вот этот кулачок отдельно шестерни. Я думал эта штучка должна давить на эти, оказывается нет. Не видно сейчас я попробую собрать вот а ну посмотри видно вот там вот этот кулачок он должен давить на вот эти там внутренние шестерни видно есть может вот с телефона будет видно вот и получается он давит заместь вот этих внутренних шестерень не туда, а давить прямо на вот эту большую. Вот. Потому что кулачок вот этот вот, он, короче, закис. И он получается давить на эту вот хероту прям вот так вот. А он должен зубцами давить на внутреннюю шестерню и переключать. Короче, ее надо просто почистить вот, в бензине. Может натянуть, э, еще сделать эту натяжку, не знаю. В общем, вот эта штучка, вот этот бегунок, он должен вот сюда идти. А он получается тупо на шестеренку вот эту большую давит. вот, На эту шестеренку давит. А сюда вот, на основную внутреннюю не, э, не западает и получается не переключает. Камера сверху еще есть Ну я тебе буду с камеры сверху И тебя снимать Она сама снимает ну. Ты же нажала там? Да Можешь что-то помочь быть канал есть Не тянет меня так вот смотрите вот эта вот штучка Стой, подожди надо посмотреть нормально ли она снимает. я на снимаю вот здесь у меня шплинт оказывается разер шпильт не держит вот эта штучка должна вот сюда загибаться Бабы, жарфы, уроки получается Надо И, стянуть То есть принцип какой, смотрите Вот эта штучка должна Пружинка натягивать Так, чтобы вот это сюда Западало в, Не наружные вот отсюда, если видно А там внутри есть Шестерни, получается, не с торца А изнутри Маленькие вот, И оно должно Вот когда вы вставляете вот шайпочка вылетела. Вот. Смотрите, вот этот молоточ в виде молоточка, да, он должен. Так, что там? Угу. То есть вот этот молоточек должен туда заходить. И давить, вот, видите, проскочил и надавил, вот, проскочил и надавил, вот. Он оказывается вот этот молоточек, вот, он засрался вот, и не нажимал, то есть он должен вот так вот в шестеренку заходить и переключать. Он получается стоял на месте и давил на другую шестерню. И вот эта штучка западает. И получается он должен в маленький ход вот так ходить, да? Щелк, щелк, щелк. А у меня первый нормально, а потом последующий все уходит и уходит вот этот вот ну, рычаг переключения. А оказывается, вот тут просто засрано. И получается ему тяжело пружинке было давить вот этот вот молоточек. Ну и вообще пужинка расслабилась. Я бы сделал бы здесь, если можно было бы. Натяжку посильнее. Попробуем перетянуть. Не знаю, или получится у меня. Надо что-то острые. появилась это хрень если я вот так натяну а, нет слишком туго слишком туго я ее просто потом не вставлю В общем пружина расслаблась плюс вот тут вот с я взял честно вам скажу не помню по-моему солидолом а солидол прилипает на себя этот маслом поэтому солидолом нет только маслом потому что солидол на себя притягивает пыль и потом получается Так, где я делал маленький шлифовщик. Такой... Пускалпси тут нету у меня. Пири. Но здесь и нервам надо взять. Так, это сюда зашло. Пружина. Блять, опять пружина. Есть. Вот. Так, теперь смотрим это сюда, это сюда. Так, пластиночка.